что есть такой обряд, когда нужно на фикус лить сгущенное молоко облизывать и говорить, все к деньгам, все к деньгам. Рекомендую, он как раз делается вечером перед сном. Хотите быть богатым человеком? Серьезно! Найдите фикус дома или вот такое растение с большими листьями. Лете, это не шутка. Это ядовитое? Вот на это не лейте, ну и То сейчас найдемся, человек. Да. Нафигу слейте, он не ядовитый. Берете, пока никто не видит в семье, льете на какое-нибудь растение с широкими листьями, говорите, все к деньгам, все к деньгам, капаете сгущенку и слизываете. Проверено, работает 100%. Я не знаю, как работает проверенно. Нет денег, покупаете банку сгущенки и вечером перед сном льете на, на, на облизываете и листочки. облизываете листочки.